Прошедшая парадная неделя оставила ощущение смешения жанров. Смешаны были в этот салат новых смыслов вещи, которые, казалось бы, между собой абсолютно несоединяемые. Конспирология была щедро приправлена шаманством, мошенством и профанством. Я уже упоминала о скрытых символах и знаках, которые вызвали у меня и моих читателей недоумение, это и свернутое знамя Победы на укороченном древке, по причине чего оно закрывало лицо знаменосца и завернулось вокруг древка в самый ответственный момент, от чего напоминало трофей. Взвод с белыми капитулянскими значками, флажками на штыках и черные древки триколоров, ряженные казачки совсем были не к месту. К перечисленному хочу добавить, что гости и солнечная на Армении несли нечто весьма похожее на флаг вице-короля Московии, знамя Кантемировской дивизии и другие советские знамена были розданы нац-коллаборантам, которые несли их как добычу и трофеи. В общем, сплошная печалька, шаманство, доконспирология. Да темных сиру. Но не все так плохо. По части толкования символов и знаков я возлагала большие надежды на Андрея Девятого. И он, как ожидалось, не подвел. Опустил злодеев ниже плинтуса, показав их бестолковость, а местами и полную профнепригодность. Они даже в продуманном и хорошо подготовленной параде победы нацистского рейха над советским народом как согласно правилам русского языка выразился Путин, умудрились накосячить так, что все энергетическое действие, задуманное на тонком сакральном плане, превратилось в шпшик, спектакль и, как виток, в ничто. Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил советский народ. Миллионы людей – разных национальностей из всех республик Советского Союза, сказал Путин во время парада победы на Красной площади. Андрей Девятов, начиная с 44 минуты, 30 секунд говорит, об этом и говорит. Ссылка в статье. Девятов АП. О чем молчит пропаганда или о наших победах и поражениях? 27.06.2020 Так что хочу немного успокоить взволнованную общественность. Политтехнологический выстрел в наше светлое прошлое и будущее не состоялся. Гопники, как обычно, пальнули себе в ногу. Единственное, о чем Андрей Девятов тактично умолчал, как утверждают некоторые читатели, После парада по некоторым признакам ритуально была проведена передача знамени Победы китайской знаменной группе, присутствующей на параде. Неужели гопники продали знамя Победы Китаю? Как? Почему? Да потому что на них висят неподъемные сеченские долги «Байкал Трансгрупп» в десятки миллиардов долларов, по которым гопники в просрочке... Китайцы, видимо, решили, что с паршивой овцы хоть шерсти клок. Заберем знамя победы и вместе с Конституцией 1936 года. Это даст нам право заявить себя продолжателями СССР. А дебильных граждан СССР, считающих себя дорогими россияками, согнать в резервации без воды и электричества в пустыню Гоби. КНР. Тоже торговая компания СССР и создана была в 1949 году на 72 года. А советские уже потребовали все нажитое непосильным трудом сдать по ведомости в 2021 году, о чем у меня на сайте были размещены уведомления. Сайт Татьяны Волковой. Но нам не стоит говорить... «Шеф! Усё пропало!» и переживать раньше времени. Гопники – они есть и гопники. Наивным китайцам, как последним лохам, они вместо знамен впарили тряпки, купленные на рынке рублей по триста. Дело в том, что советские изъяли Знамя Победы, и его законные восемь копий еще в 2006 году, когда кремлевские гопники пробовали продать их Дипстейту и сатанистам резервного храма Вашингтон, округ Колумбия. Тогда за знаменами примчалась лично Кандализа Райс. Но в пустых тубусах, где ранее хранились знамена, была обнаружена только записка, содержание которой я не могу привести по цензурным соображениям, но смысл был такой. А не пошла бы ты по известному адресу вместе со всем своим сатанинским отродьем. Вот такие у нас итоги парада вырисовываются, друзья. Представляете, как обидится товарищ Си и наши китайские партнеры. Большего унижения и большей потери лица придумать невозможно. Вместо титерных шествий Действий они приняли участие в ничтожном балагане, выставив себя и весь Китай на посмешище. Интересно, у кривлевских стальные яйца или важные политические решения им подсказывают безмозглые болваны, живущие одним днем? Они что, не понимают, что советские за такой косяк и умысел разделают Китай как бог черепаху? А китайцы всех участников грандиозного кидалова порежут на ленточке для бескозырок. Если все это так, как утверждают мои информированные читатели, то мы вступаем в горячие времена и будем наблюдать гонки на катафалках прямо с 1 июля. Не скучайте, все обещает быть живенько и бодренько. Главное, чтобы не происходило чтобы вы все были здоровы и счастливы.